Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, И я займу буквально 2 минуты вашего времени Согласно моей статистике 50% ребят, которые смотрят Мои видео на постоянной основе Не являются подписчиками моего канала Я хочу обратиться к вам, ребят, с просьбой Пожалуйста, сделайте мне подарок на Новый год Я очень сильно хочу до Нового года Собрать 5000 подписчиков на своем канале Вы спросите, что вам с этого? Если вы смотрите мое видео первый раз Или смотрите не первый раз, но не подписывались на мой канал А я вам отвечу На моем канале уже более 250 видосов, а если быть точным, то 300 приблизительно видео честных обзоров на технику и на товары в магазине. Если вы смотрели мои видео, то вы знаете, что я никогда не нарезаю свои видео, как делают это другие ютуберы. Я не вырезаю самые жирные и интересные моменты. Я показываю технику такой, какая она есть. Я всегда показываю, если меня убивают, если меня разбирают, то это правда. И показываю для того, чтобы вы знали, что и вас так, возможно, будут разбирать в боях. Понятное дело, что если вы посмотрите видео, на котором вы увидите исключительно победы и жирдосные стрельбы на самый фуловый урон, какой только может наносить танк. Вы захотите его приобрести, ребят. И, к сожалению, вы можете наступить на грабли, когда данная машина в ваших руках играется не очень хорошо. Допустим, как я купил 121-го Б в свое время за 20 тысяч голды и до сих пор об этом жалею. Я посмотрел видео именитого ютубера, который показал, что машина просто имба, играется просто супер, нагибает, фармит приобрел И конкретно у меня почему-то не получается на ней отыгрывать. То ли дело, допустим, на том же самом клинке или на Супер Короче говоря, ребят, подписывайтесь на мой канал, я гарантирую вам честные обзоры. А еще я планирую снимать обзоры на те танки, которые будут выставлять в ближайшие дни на новогоднем аукционе. И буду пытаться показать их максимально честно, для того, чтобы вы знали, на что вам потратить свою золотую копилку, которую вы, скорее всего, копили довольно-таки себе даже долго. Спасибо вам большое заранее за ваши подписки, за ваши лайки, ну а уж тем более за ваши донаты, которые вы можете кинуть через ссылочку, которая есть в описании. На данный момент все, всех благ, всего хорошего. Жду вас на своих честных обзорах, мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока.